Спортивный спорт, спортивный спорт, спортивный спорт, говорите вы? Вы его просили, ну тогда получайте. Здарова, мужские мужчины, я и не предполагал, что данная тематика, да и формат в целом вам так сильно понравится. Поэтому сегодня будем дальше познавать киберспортивную сторону силы. Рекомендую посмотреть, а лучше пересмотреть предыдущий выпуск, чтобы быть в курсе движа-движа. Но сначала мы посмотрим на Мышка, он плотно занимается кинотворчеством и разбором волын. Также данный батя раскрывает секретные места, баги и другие фишечки-колдушки. А прямо сейчас он зарядил изичный конкурс с крутыми подгонами, в котором по-любому нужно поучаствовать. Когда смотришь видеоматериал, делай лэнс. Гоупа, ссылочки в описании. В предыдущем выпуске мы смотрели на Латинскую Америку, а точнее на победителей регионального этапа чемпионата мира. Напомню, как это все происходило в 2020 году. Сначала все отыгрывали первый этап. Его еще называли соло-этап. Затем следовал второй этап, в котором нужно было отыграть командой 30 рейтинговых игр против таких же архаровцев. 512 лучших команд в регионе проходили в следующий этап, Затем следовали региональные квалификации. Там команды должны были играть на выбывание. Четыре лучшие команды регионального этапа с четырьмя лучшими командами первого и второго этапа отправлялись в региональный финал, в котором команда-победитель должна была выходить на финальную стадию. Немножко все напряжно как-то. Если сказать проще, то... Сначала все лупились на выбывание в своем регионе, потом самые крепкие из региона должны были лупиться друг с другом за главный приз. Как обычно, не могу не напомнить про бан России в двадцатом году на чемпионате мира. Из-за этого, кстати, были серьезные региональные изменения. У нас были отдельные регионы Северной и Латинской Америки, был отдельный регион Япония, прям так и называется, был регион Западная Европа и тут, Опля, был совмещенный регион Восточная Европа и Азия, то есть это полный трешак. Например, команда из Украины могла бороться за выход из группы против какой-нибудь Индии. Да и вообще, объективно, эта региональная группа была не совсем справедливой. Сравните, сколько государств закреплено за Западной Европой, а теперь, сколько за Азией и Восточной Европой. Понятное дело, что не все показанные страны на скриншотах могли принимать участие. Но посыл не в этом, а в том, что выйти из такой группы с таким обилием команд мега трудно. Такое объединение Восточной Европы и Азии процентов на 80 связано с баном России на прошлогоднем чемпионате мира. Все-таки я думаю, что приличное количество команд могло бы выдвинуться от России и объединение регионов не последовало бы. Но ладно, это все пройденный этап. Будем ждать новостей про будущий чемпионат. Вся эта киберспортивная канитель несет в себе не только положительные моменты, дохренища в этой движухе и грусти. Перед тем, как писать сценарий к этому выпуску, я сначала изучал команды Западной Европы. И одной теме я, в принципе, и хотел посвятить данный выпуск. Я это сделаю чуть позже, ибо у меня появились другие мысли. Почему сейчас не так сильно развито киберспортивное движение в колдушке? Знаете, с одной стороны, игра появилась не так давно. Официальный релиз был 1 октября 19 года первый серьезный турнир был как раз таки спустя 7 месяцев после выхода игры. Это я про чемпионат мира, если что. Вы знаете, мужики, с чем конкретно проебался Activision, когда начался чемпионат? Так это с тем, что они не создали вовремя вот этот YouTube канал. Они в свое время создали дохренище каналов, типа соответствующих определенному региону. Это вроде хорошо, но сейчас. Они висят мертвым грузом. Можете сами на них зайти и чекнуть их статистику. На этих каналах велись трансляции региональных игр с их комментированием. Просмотры, естественно, тоже были. Сейчас туда просто трейлеры заливают новых сезонов с рулетками. И все каналы окончательно сдохли. Они какими-то одноразовыми вышли, что ли? И как я понял, активы прохавали свою промашку и открыли уже нормальный канал с нормальным контентом. Сначала они туда позаливали финальные региональные, игры, правда не всех регионов, также залили топовые моменты чемпионата, например, они сделали топ-5 клатчей и топ снайперских муов. Также они там анонсируют новые ивенты, и просто им имбовейшая фишка этого канала – это формат, где Бобби Плейс общается с другими ютуберами, киберспортсменами на разные темы по колдушке. Очень, кстати, я рекомендую посмотреть выпуск, где он общается с киберпацанами. К тому же они наконец-то догадались устроить мега пробивную зарубу ютуберов и проигроков в королевской битве в формате дуо. Комментировал это действие Квлео, Айферк и еще какой-то лысый чувак. Но фишка не в этом. Абсолютно все более-менее именитые североамериканские ютуберы и про-игроки были задействованы в этом движе. Это мега крутой ивент для развития игры не только в регионе, но и во всем мире. Такую движуху организовала, естественно, сама Activision, подключив пацанов. В СНГ о таком движе можно только мечтать, ибо популярность не та, медиаохват, следовательно, соответствующий, ну и все в таком духе. В общем, к чему я это все говорю? Так как призовые на будущем турнире уже очень внушительные, на один лимон больше, чем в прошлом году организации из СНГ, я вам уже открыто намекаю, проснитесь. Активы взялись за медиапространство. Их официальный спортивный канал – только-только стартанул и пока не особо просматривается. Но если они сохранят эту тенденцию с эксклюзивным контентом от ютуберов и проигроков, если они будут вести на нем прямые трансляции чемпионата мира, то шанс привить простым игрокам любовь к соревновательной движухе очень сильно повысится. Вообще интересно же наблюдать за людьми, которые во что-то уходят с головой, а тем более если они соперничают друг с другом. Короче. Мужики, ловите мой прогноз по колдушкинскому киберспорту. Если второй чемпионат мира не отменят как первый и его в финальной стадии проведут, то это очень сильно бустанет игру в мире. Если в 2021 году Россию не допустят, то в СНГ игре точно придет пиздец. Но если все получится, то есть надежда на ее более менее укрепление в регионе. Все очень банально и просто на самом деле. Мне больше всего будет интересно понаблюдать за колдой, когда выйдет в 2022 году ее прямой конкурент Battlefield Mobile. В свое время Battlefield 4 на меня произвел сильнейшее положительное впечатление, и это я про севую игру говорю, если что. Посмотрим, чем ответит мобильная версия. У колды еще есть время, чтобы окрепнуть. Есть время, чтобы попытаться захватить мир в киберспортивном пространстве. Ведь ресурсы и партнеры у активов имеются. Ну а дальше поживем, увидим. Сейчас я как раз таки очень много смотрю роликов про киберспорт, и некоторые фишки и лайфхаки я успел уже подглядеть у профессионалов. Этот материал тянет на отдельный большой выпуск, поэтому выйдет он или нет, зависит от тебя. Пиши в комментариях изи лайф и я пулей отправлюсь сделать данное кино. А также не забудь шибануть свой киберспортивный кулакич. Будем верить в лучший мужик. С тобой, как обычно, все это время был Агнец.